А так О, работает спасибо всем привет ну и думаю можно начать говорить про морских чудовищ эры динозавров собственно современные моря и океаны полны всяких странных и загадочных существ некоторые из них огромные как например синий кит это самое большое из когда-либо живших животных, по-видимому, которые могут достигать 30 и более метров. Ну, здесь изображен не синякий, а полосатик, ну, посмотрите, какое чудовище. Или рыба-луна, или гигантская акула. В общем, многие видели и слышали этих, э, про этих животных. А в древности было не лучше и не хуже, но тоже очень интересно. Ну, вы обратили внимание на рекламе были такие замечательные рептилии винтажные. Вот, собственно, здесь тоже два примера. Как же было во времена динозавров? Не так давно люди думали, что во времена динозавров было примерно вот так, как на этих картинках. Но современные данные позволяют нам по-другому представить эти времена, и каждый год новые находки расширяет наше представление о тех давних временах. И сейчас мы можем сказать, что во времена динозавров было примерно так. И в целом это очень похоже на то, что сейчас только животные немного другие, но многие из них напоминают современных. И образ их жизни был похож на образ жизни многих современных животных. И они были не менее сложными и интересными, чем многие современные морские обитатели. Некоторые из них были огромными, некоторые достаточно небольшими. Эра динозавров. Я думаю, что стоит об этом сказать, потому что почему, почему именно об эре динозавров мы говорим. Потому что, э, все, наверное, здесь присутствующие знают, что у нас, у нас Земля очень древняя. А мы с вами живем в Кайнозойскую эру, причем в самом его конце и все человечество существует чуть больше двух миллионов лет, что совсем немного. А Динозавры вымерли 66 миллионов лет назад. А мезозойская эра, так называемая эра динозавров, мезозойская эра, которая включает три периода – Триасовый, Юрский и Меловой, она началась 252 миллиона лет назад, после великого Пермско-Триасового вымирания. До этого был Палеозой. Ой, так, не то. А, Палеозой. Так вот, собственно, во времена динозавров, когда в Мезозойскую эру, когда на суше как раз... Появились динозавры и начали стремительно эволюционировать. Параллельно с ними часть, морс... часть рептилий ушла жить в море. Причем они уходили туда не один раз, а многократно разные. И многие из них добились значительного успеха в во своей водной среды. И стали даже, если так можно выразиться, правителями Мезозойских морей. И некоторые из них, как, например, вот это для плеврадон были пострашнее, чем какой-нибудь тираннозавр рекс, которого все прекрасно знают. А, так вот. А, что же а, могло подвигнуть а, недавно вышедших на сушу животных вернуться обратно в море? Ведь... А, все знают, что жизнь пошла из воды, и что наземные четвероногие животные вышли из воды. Вот здесь для примера изображена ихтиостега, которая, одна из самых древних амфибий. Считается, что вот от таких форм в Дивонском периоде, еще в Палеозое, произошли формы, которые вышли на сушу. И уже в следующие периоды Каменноугольный и Пермский появились и начали эволюционировать на суше животные, которых называют амниотами. Их так называют потому, что они научились откладывать яйца, ведь амфибии, как и рыбы, они метали икру в воду, и, они, и вся их жизнь связана была с водой. А эти животные полностью утратили связь с водой и могли жить спокойно на суше. Так вот, именно от таких форм в определенный момент, а именно после пермского триаса вымирания, произошло огромное количество морских форм. То есть они заново вернулись в море. Зачем же они это сделали? И насколько им вообще это легко удалось? Ну, на самом деле рептилии, несмотря на то, что они утратили связь с водой, они все еще, можно так сказать, исходно предрасположены к обитанию в водной среде и становятся вторично водными всякий раз, когда... Понимают, что в воде им выгоднее находиться, и там много пищи, или там нет каких-то опасных хищников, которые теснят их на суше. И здесь для примера изображена современная игуана с Галапагосских островов, которая... Половину, часть, половину своей жизни поработит в воде. Так вот, я уже упоминал массовое пермское вымирание, которое произошло на границе Пермитриаса 252 миллиона лет назад. И в это вымирание вымер, исчезло с лица Земли 73% видов наземных позвоночных, а в океанах 96% всех видов живых существ. То есть можно так выразиться, произошла массовая чистка. Это все ужасно. И основной причиной считается и излияние трапов в Сибири. Вот здесь как раз вы видите эти трапы, которые изливаются, и много дохлых животных. И если посмотреть, что произошло в море, то в самом краешке это морское дно конца Перми. Вы видите рыбы, кораллы, мшанки, разные животные, много в грунте роющих форм. Все прекрасно. Происходит вымирание, климат меняется, и после этого практически безжизненное дно, и растут строматолиты. Строматолиты это такие постройки цианобактерий, которые сейчас живут в достаточно экстремальных условиях, например, в Австралии, уже в заливе Шарк Бэй, ну, еще в некоторых местах. И они жили еще в докембрии в большом количестве. Так вот, после пермско-триасового умирания как раз дно выглядело так вот непрезентабельно. Одни только строматолиты могли нормально расти. Потом постепенно в начале тряса, оно начало восстанавливаться. Все еще нет никаких роющих форм, только на поверхности лежат двустворки, немного рыб, и постепенно, шаг за шагом, экосистема восстанавливалась. Но при этом новые находки говорят, что, несмотря на эту постепенность, это в геологическом времени шло достаточно стремительно. Вот, например, недавнее, недавнее исследование эволюции ихтиозавров. Здесь, в самом низу красное, это перм, как раз рубеж перми и триаса, то пермское триасовое вымирание. И вот в самом начале триаса вы видите огромное количество вот этих вот форм, которые быстро начинают активно эволюционировать. Причем они разные, маленькие и большие сразу появляются. А дальше эволюция ихтиозавров идет уже достаточно постепенно. То есть, благодаря тому, что... Произошло вот это массовое исчезновение э, живых форм, а освободилось большое количество, э, свободно, э, большое количество свободного места. Э, те формы, которые сохранились, у них появилось пространство для творчества, скажем так. Соответственно, они начали осваивать и формировать различные новые ниши и формировать новые экосистемы. И вот как раз мы это видим на примере их теозавров и на примере многих других живых существ. И достаточно быстро из безжизненного моря конца Перми, начала Триаса, уже во втором веке Триаса Оленёкском, мы имеем вот такую замечательную экосистему с разнообразными морскими рептилиями. Сколько раз рептилии становились водными? Я уже говорил, что это было не раз и не два. Вот здесь примеры современных морских рептилий. Это морские черепахи, некоторые крокодилы живут в море, морские змеи. Морские гуаны. Ну и варан тут для примера, хоть он и не морской, но иногда вараны некоторые могут заплыть, поплавать чуть-чуть. А, ну вот уже четыре разных группы. То есть ящерицы, крокодилы, черепахи, змеи. И это только современные. Ну они, конечно, не сравнятся с чудовищами мезозои, но тем не менее. А, вот что было в мезозое. На самом деле, первые морские рептилии появились даже не в Мезозое, а еще и в Перми. Вот там мезозавры, я про них чуть-чуть позже еще скажу. А вот в течение Мезозоя, в Триасе, Юрия и Милу, разные группы рептилий независимо становились водными. Одна из таких групп – это черепахи, другая группа – ихтиозавры, еще были талатозавры, про которых мало говорят, потому что они такие ящерицеобразные и не очень примечательные. Одна из наиболее успешных групп – это Завроптеригия. Также к ящерицам близкие родственники клювоголовые и одна из ветвей ящериц – мозазавры, которая в конце мелового периода стала очень успешной в морской среде. Ну и даже были морские крокодилы. То есть много раз независимо разные, морские репти... разные рептилии становились водными. Как они это делали? Ну, когда нам надо перейти с суши в воду, нам надо решить много разных проблем. Во-первых, нам надо как-то разобраться с передвижением в воде. Урегулировать вопросы с плавучестью, ну, потому что мы же живем на суше достаточно легкие и нас будет как пробку выталкивать из воды. Нам надо разобраться с дыханием, потому что под водой э, дышать неудобно, если кто-то пробовал, может быть, знает. Потом э, разобраться с некоторыми органами чувств, потому что под водой мы и видим по-другому, и слышим по-другому. Есть еще такой вопрос, как осморегуляция. То есть, если мы живем в морской среде, и там очень э, все соленое, то нам надо как-то избавиться от излишков соли. А, ну и понять, что нам есть под водой, вообще зачем туда идти, и, и э, как размножаться в воде, и как регулировать температуру своего тела. Вопросов много, все их надо как-то решать. Давайте попробуем по очереди с ними разобраться. Что касается передвижения. На ранних стадиях, когда, морские, когда рептилии идут жить в море или просто в пресные воды, они э, прекрасно справляются с передвижением в воде, даже имея свои обычные формы, как у ящерицы, это, они передвигаются угревидно, изгибая свое тело и хвост и проталкивают себя через воду. Это достаточно удобно, но не сказать, что они так, таким образом добиваются каких-то больших скоростей. Тем не менее, первое, что они делают, это делают именно так. Просто плывут и не задумываются. А потом они начинают придумывать другие варианты. Так, наиболее популярный... Вариант, можно так сказать, модный – это стать рыбообразным. Ну, рыбы уже это проверили, что вполне эффективно быть рыбой. Ну и рептилии решили, почему бы не последовать их примеру, и разные группы, например, морские крокодилы, ихтиозавры, мозозавры, они стали похожими на рыб. Они себе отрастили хвостовые плавники, их конечности стали похожими на плавники, и даже у некоторых на спине выросли плавники. Другой вариант, он не имеет аналогов среди современных животных, и вообще очень странные звери, плезиозавры, потому что, во-первых, они плавают при помощи всех четырех конечностей, которые у них стали наподобие ласт. Во-вторых, они отрастили очень длинную шею, неимоверно длинную. До 76 шейных позвонков у них было, для сравнения у всех млекопитающих, в том числе у нас с вами по 7 позвонков в шее, а у этих было до 76 штук, в 1 раз больше. Ну и третий вариант – подводный полет, только при помощи передних конечностей, как, например, у черепах. Что касается рыбообразных, как я уже сказал, много раз разные формы использовали эту достаточно модную стратегию. И не только рептилии. Вот здесь, для примера, млекопитающий дельфин или ламантин, который также отращивают себе хвостовые плавники, и передние конечности у них принимают форму плавников. Вот. Конечно, если мы живем в воде, то нам надо обзавестись достаточно обтекаемым телом. То есть нам надо как-то свои покровы перестроить таким образом, чтобы вода их хорошо обтекала и в целом, чтобы у нас тело было обтекаемой формы. Тахтиозавры и многие другие с этим достаточно хорошо справились. Благодаря таким находкам мягких, отпечатков мягких тканей тахтиозавров мы знаем, что у них шкура была устроена из многих слоев пронизанных коллагеновыми волокнами под разным углом друг к другу и в целом их кожа была очень упругой и эластичной. При этом ее поверхность была гладкой и обтекаемой. Даже отпечатки края их плавников позволяют нам точно восстановить их внешний облик. Недавно... Нашли отпечатки мягких тканей для плезиозавров и узнали, какой формы точно у них были плавники. Например, узнали, что хвост у них был шире, чем не, не такой тонкий, как обычно рисуют на картинках, а такой широкий, обтекаемый веретиновидный хвост. И тело у них было покрыто мелкими чешуйками, которые в целом не препятствовали токам воды. Ну и э, важный момент, как я уже говорил, преобразовать конечности э, во что-то. Э, Во-первых, э, надо ликвидировать э, проблему с растопыренными пальцами, потому что нам нужно скажем так, крыло или плавник, чтобы пальцы плотно прилегали друг к друг другу, и вся конечность была в одной плоскости, в прямой, чтобы она не сильно гнулась под воздействием воды или других каких-то факторов. Соответственно, ихтиозавры решили этот вопрос достаточно радикально. Вы видите здесь эволюция конечностей ихтиозавров. То есть если еще у древних ихтиозавров видны пальцы, более-менее, то уже у продвинутых форм пальцы различить достаточно сложно. Все их кости-конечности, кроме плечевой кости, принимают форму таких, если можно так выразиться, кирпичей. Прямоугольные или многоугольные элементы, плотно приложенные друг к другу, и в целом все это создает достаточно ровное и плотное крыло или плавник. Такие плавники или крылья удобно использовать как направители или рули под водой, потому что основной орган передвижения ухтиозавров – это их хвостовой плавник, которым они двигают и проталкивают себя через воду. Ага. Примерно так же этот вопрос пытались решить и мозозавры, это ящерицы. Но они не стали делать такие кардинальные вещи, как их ихтиозавры, а просто увеличили длину своих пальцев, плотно их прижали друг к другу, и отрастили хорошие перепонки. А плезиозавры превратили свои конечности в ласты. И также увеличили длину пальцев, но при этом сохранили фаланги. Потому что на их конечности приходится очень большая нагрузка. И с такими пальцами эти нагрузки переносить гораздо удобнее, чем с многоугольными элементами ихтиозавров. Недавно было проведено несколько исследований о том, как плезиозавры плавали, потому что по этому поводу есть достаточно много споров и разногласий. Некоторые исследователи утверждают, что плезиозавры плавали только при помощи передних конечностей, активными ими. Махали, как черепахи, а задними только немного подруливали. Другие говорят, что нет, они использовали и передние, и задние конечности. Так, например, один из исследователей в конце прошлого века придумал оригинальный способ это проверить. Он заставил двух человек, сцепленных, связанных вместе к рукам привязать ласты их ихтиозавров и грести в бассейне разными образами до тех пор, пока они не научатся плавать хорошо. И его исследование таким вот необычным образом показалось, что лучше всего, когда они гребут и передними, и задними ластами, но в небольшом отставании задних от, от передних. А группа во главе с китайскими исследователями в 2015 году провела компьютерную симуляцию, и по результатам этой симуляции они утверждали, что нет. Для плезиозавров основную роль в передвижении играли передние конечности. А через два года после этого группа британских исследователей изучала уже даже с применением механизмов плавания плезиозавров, и показали, что на самом деле все-таки плезиозаврам надо использовать и передние, и задние конечности, и как раз в небольшом рассинхроне, но при этом, чтобы они двигались синхронно, но задние запаздывали за передними. В целом это подтвердило выводы исследователей конца прошлого века, про которые я рассказывал до этого. То есть... Вот такие дела. А плавучесть? Ну, все или многие здесь э, помнят еще э, школьный курс физики, закон Архимеда, и на то, что на тело в воде действует сила, выталкивающая, соответственно, вариантов несколько. А так как мы помним, что рептилии у нас жили до этого на суше, дышали воздухом, у них, соответственно, в грудной клетке есть... Легкие, заполненные этим воздухом, и они легче воды. Соответственно, если они будут плавать в воде, их будет из этой воды что Архимедова сила выталкивать. Им надо этот вопрос как-то решать. Хотя бы добиться нейтральной плавучести. Как этого добиться? Первый вариант, наиболее распространенный, так делают не только рептилии, а вообще все вторично водные животные. Они утяжеляют свои кости. Утяжелить кости можно двумя способами. Пахиастоз и остеосклероз. Остеосклероз – это когда э, костная ткань становится плотнее и массивнее, а пахиастоз – это просто когда сама кость становится большой и разрастается. А, ну, здесь приведены срезы э, костей различных э, вторично-водных, более-менее современных животных, млекопитающих, даже пингвина Вы видите, какие плотные кости у пингвина. Для сравнения, вот эта кость обычной птицы. Видите, она вся полая и легкая. А у пингвинов кости массивные, тяжелые и плотные. И это именно из-за того, что пингвины э, вторично-водные животные. Летать они уже не могут, но чтобы под водой не всплывать, им нужны тяжелые кости. Э, тоже делали и морские рептилии. Вот, например, мезозавр – одна из э, самых первых морских рептилий. Вы видите, что у них э, ребра широкие похожие на такие бананчики. И позвонки достаточно массивные. Э, вот срез этих костей. Видно, что они плотные, там практически нет э, полостей. Или другой пример – это плеозавр-карнозавр. Э, у него очень массивные тяжелые ребра. Вот здесь, на, во время раскопок, посмотрите на толщину этих ребер. Они толще, чем рука у палеонтолога. С таким тяжелым скелетом уже не так-то сложно оставаться под водой, не всплывать. А еще один интересный вариант – это взять себе какой-то балласт, наглотаться камней. Этим рептилии начали заниматься тоже практически с самого своего первого захода в воду. Вот это вот древние формы еще пермских пресноводных рептилий, гавазавр и тадиозавр, у них в брюшной области часто находят гастролиты. Ну и все знают или многие слышали про гастролиты в, у плезиозавров. Это крупные камни у некоторых плезиозавров, размер этих гастролитов до 20 сантиметров в диаметре. Сложно себе представить, как животное с такой длинной шеей и такой маленькой головой смогло проглотить камень 20 сантиметров в диаметре. Но, тем не менее, они это делали. И все их брюхо забито э, гастролитами. Гастролиты не только помогали им перемалывать э, пищу, но и также давали свой положительный вклад в утяжеление их, и добавляя им нейтральной или отрицательной плавучести. Э, еще один важный момент – дыхание. Это животные. Наземные изначально, соответственно, они дышат атмосферным воздухом, у них нет жабор, они не рыбы. И они не могут до бесконечности оставаться под водой. Им надо периодически всплывать набирать воздуха. Соответственно, чтобы быстрее всплыть, набрать быстро воздуха и погрузиться обратно, можно ноздри сдвинуть от кончика морды ближе к заднему краю, ближе к глазам, как это сделали их теозавры. Таким образом, дыхательные пути сократятся. Ну и необходимо увеличить объем легких, чтобы, и, возможно, даже как-то перестроить кровообращение, как делают, например, современные крокодилы. В общем, всеми силами надо добиться того, чтобы как можно дольше оставаться под водой. И, по-видимому, морские рептилии как-то этого добились успешно, но как именно, мы не знаем, потому что легкие трахеи и прочие мягкие ткани достаточно плохо сохраняются. Глаза. Ну, у воды другой коэффициент преломления по сравнению с воздухом, и, мало того, она гораздо плотнее. Соответственно, животное, которое живет в воде, на его глаза оказывается большее давление. Мало того, когда животное проплывает сквозь толщу воды, то поток воды давит на его глаза достаточно сильно. И если у вас глаза не сферические, не совсем ровные, а, допустим, сплющенные, как у хатиозавров, то такое давление со стороны воды будет сжимать и плющить ваши глаза. Это не очень удобно. Соответственно, для того, чтобы этого избежать, можно развить достаточно сильные окостенения внутри глазного яблока, так называемые склеротикальные или склеротические кольца. Такие кольца были практически у всех морских рептилий. Вот здесь склеротикальное кольцо у плезиозавра из семейства поликателит, у ихтиозавров, у мозазавров находят склеротикальные кольца. В общем, почти у всех морских рептилий, Находят эти структуры. И благодаря тому, что мы находим эти структуры, мы можем оценить размер глаз, например, ихтиозавров, и понять, насколько хорошо они могли видеть. И ихтиозавры обладали одними из самых больших глаз за всю историю животного мира. Вот у темнодонтозавра диаметр склеротикального кольца был около 25 сантиметров у самых крупных форм, и это чуть меньше, чем у гигантского кальмара. А у офтальмозавра был диаметр глаз чуть поменьше, но тем не менее больше, чем у синего кита, самого крупного современного животного. Также, изучая склеротикальные кольца, можно высчитать так называемое фокусное число, которое считают обычно для фотокамер. Оно позволяет определить яркость системы. И, соответственно, можно узнать, могло ли это животное видеть в темноте, или оно вело дневной образ жизни. Так, например, у человека это число около... 2,1, у совы 1,1. То есть чем меньше, тем более темные в более темной обстановке животное могло видеть. Так вот, у ихтиозавров, таких как офтальмозавр, F-числа были приблизительно такие же, как усов и кошек. То есть это показывает, что ихтиозавры могли видеть в достаточно темной среде. А, обоняние – еще один важный фактор. Не такой важный, как зрение, возможно, а может даже и важнее в зависимости от ситуации. А, под водой дышать а, сложнее, нюхать тоже надо особым образом. Ну, об обонянии мало чего можно сказать, по той причине, что, как я уже говорил, мягкие ткани плохо сохраняются, а понять, как вода проходила через ноздри, достаточно сложно. Но тем не менее, есть исследования, которые говорят о том, что, например, плезиозавры могли открыть рот, и внутренние ноздри, которые у нас на небе располагаются, и наружные вот эти отверстия это наружные ноздри, вода через них проходила таким образом, что она обмывала. Соответственно, обонятельные эпители, и плезиозавр мог просто, приоткрыв рот, собирать молекулы запахов из воды. А у некоторых ихтиозавров ноздря делятся пополам перегородкой на две. И, возможно, это также... Причем заднее, заднее отверстие крупнее, чем переднее. Возможно, это также позволяло им просто обонять воду, проплывая сквозь нее, то есть через маленькое отверстие. Вода затекала, а через Большой вытекала, и пока она там проходила через э, ноздрю, э, животное обоняло окружающую среду. А мозазавры, родственники змеи и ящериц, скорее всего, имели раздвоенный язык, как и их э, современные сородичи. Соответственно, они могли, как и змеи, э смачивать язык в воде, и дальше э, у них есть специальный вымироназальный орган, который напрямую э, связан с обонятельными долями мозга, и, соответственно, животное таким образом получает информацию из окружающей среды. Также у морских и водных животных развиваются другие органы чувств. Так, например, у э, крокодилов, есть осязательные рецепторы, вот эти вот темные точечки по краю морды. И эти рецепторы позволяют им ощущать внешнее воздействие, в основном механическое, но также по недавним исследованиям еще и они работают и как хеморецепторы. У морских рептилий есть следы, каналов и борозд и отверстий по морде, что говорит нам о том, что у них тоже были развитые системы рецепции. Какая, какая была эта рецепция? Хеморецепция, механорецепция или, может, даже у них были какие-то электрорецепторы, которые позволяли им... Улавливать электрические поля их добычи сказать сложно, но тем не менее у них такие сложные системы были. Вот, например, компьютерная томография морды гигантского палеозавра позволила выявить сложную систему разветвленных каналов. Очевидно, что это животное использовало эту систему для того, чтобы как-то воспринимать окружающую среду. Причем достаточно эффективно, скорее всего. Еще один момент. Как я уже говорил, в морской среде надо как-то избавляться от излишков соли. И у многих современных морских животных есть солевыводящие железы. Например, птицы такие, как бакланы, у них они расположены над глазами, и периодически у них с кончика носа капает вот этот соленый раствор. А у черепах тоже над глазами есть... Вот эти соль выводящие железы, многие, наверное, видели у каких-нибудь BBC, когда черепаха вылезает на сушу, у нее такие слезы висят из глаз. Это вот как раз вот та соль, которую они выводят из своего организма. А игуаны просто высмаркиваются. У плетиозавров тоже были соль выводящие железы, и у некоторых из них их можно найти вот такие сложные структуры в районе ноздрей, но, к сожалению, они еще не слишком хорошо изучены. Есть подозрение, что то же самое было у морских крокодилов и, и у их ихтиозавров, но эту тему почему-то не очень активно развивают сейчас. Видимо, она не очень интересная. Ну, и самый, наверное, важный вопрос, как я уже говорил, зачем же идти в воду? Что там есть? А под водой большой выбор пищи, особенно если нет других хищников. Можно есть рыб, можно есть головоногих моллюсков, таких как э, амониты или белемниты или другие калиоидеи. Можно есть ракообразных э, двустворчатых моллюсков, или, например, водоросли, как это делают э, современные морские гуаны, то есть растительную пищу. Можно есть криль, как это делают киты, которые фильтруют э, через свой уз всяких мелких орачков и рыбешек. А ну, есть можно много чего, но вопрос, как это все есть. И самым главным инструментом для поглощения пищи у рептилий являются зубы. Есть много исследований о том, как разделить рептилии и как определить, что они ели, по типу их зубов. Существуют такие треугольные диаграммы, а сейчас еще и многофакторные диаграммы, я ее не стал изображать, которые позволяют по форме зуба сказать, чем это животное, скорее всего, питалось. Это сделано по аналогии с современными морскими животными, такими как киты и тюлени. Так вот, грубо всех морских рептилий можно разделить на формы с давяще-доробящими зубами, формы с коническими Утонченными зубами, с зубами и формы с зубами, у которых есть режущая кромка. А, ну, одни из самых занимательных форм – это формы, у которых зубы представляют собой ряды из чистокола. Такими зубами можно выстригать подводные газоны, как это делают, допустим, морские гуаны. Вот вы видите, какие у них огромное количество мелких зазубренных зубчиков. И есть такая морская рептилия, которая была открыта достаточно недавно, называется она атоподентатус. У нее был такой, ну я не знаю, тример вместо морды, как это назвать, которым они, скорее всего, тоже выстригали подводную растительность. Зубы дробящего типа. Если ваша коронка принимает сферическую форму, то ей удобно дробить раковины всяких моллюсков. Морские рептилии нередко прибегали к этой стратегии. И у некоторых из них при этом зубы занимали большую часть ротовой полости. Вот это вот часть челюсти загадочной рептилии амфалозавра. Никто не знает, к кому она относилась. Но примечательна она тем, что у них зубы росли просто в неограниченном количестве и бессистемно. Это плакодонт. Про них я расскажу чуть позже. Они примечательны тем, что у них один зуб может разрастаться до огромного размера и формировать такую давящую поверхность. Ну и мозазавры некоторые развивали такие гри грибообразные по форме зубы, которые тоже помогали им дробить раковины и панцири разных морских беспозвоночных. А но э, таких животных называют дурафагами или склерофагами, тех, кто питается животными с панцирем. Но дурафагом быть рискованно. Это доказали триасовые рептилии. А, дело все в том, что если мы идем по этому пути специализации и начинаем питаться животными э, с панцирем, то мы зависим от э, условий, от которых зависят эти животные. Допустим, двустворчатые моллюски живут на мелководьях. И если вдруг происходит какое-то падение уровня моря существенного и осушаются большие территории у берегов, где жили эти двустворки, нам ничего не остается. Нам нечем питаться, мы вымираем. Так вот, э, разные морские рептилии триасовые Неоднократно пытались развивать как раз такие давяще-дробящие зубы. Это и плакодонты, и талатозавры, и некоторые ихтиозавры. И считается, что вымирание вот этих групп связано как раз с падением уровня моря, которое проходило в конце триаса, и лишение кормовой базы. Потому что с такими зубами сложно перестроиться и переключиться на какую-то другую добычу. Конические прокалывающие зубы. Они нужны для мягкотелой скользкой добычи, такой как рыбы и кальмары. Такими зубами обладают и многие современные морские животные, такие как дельфины или крокодилы, такие как гавиал. Но эти зубы такого типа были распространены у морских рептилий. Например, почти у всех ихтиозавров были зубы именно этого типа. Поэтому очевидно, что ихтиозавры питались в основном головоногими моллюсками и рыбой. Еще один очень интересный необычный вариант – это если мы сделаем зубы предыдущего типа очень длинными и тонкими, то мы можем через них э, цедить какую-то мелкую добычу, такую как криль. А, так делали, например, мезозавры, у которых зубы были очень длинные, тонкие, их было много, и они питались, скорее всего, мелкими рачками. Или недавно открыли, что поздние меловые плезиозавры семейства арисценегтины, обладали очень необычными зубами, э, такими же тонкими и игловидными, при этом у них на верхней челюсти зубы были направлены вниз и на нижней челюсти зубы были направлены вниз. Поэтому если животное закроет э, рот, то у него получится как раз такое сито, чем-то напоминающее м, китовый уз отдаленно. То есть это животное тоже питали, питалось э, крилем, по всей видимости. Ну и самые опасные и Впечатляющие зубы, зубы с режущей кромкой, ими обладали макрохищники, животные, которые венчали э, пищевые пирамиды в мезозое, например э, плеозавры. Благодаря такой режущей кромке можно спокойно разрезать плоть своей добычи и можно охотиться на добычу сопоставимую с собой по размеру. А, ну и если у вас вообще нет зубов, то это тоже не беда. Черепахи как-то с этим справляются. Они питаются водорослями, медузами, кальмарами. И некоторые черепахи даже из своего клюва делают такой, такую воронку. И чем они питались, загадка, видимо, засасывали просто медуз. Очень интересно. Еще один важный момент для живущих в воде – это размножение. Все знают, что рептилии откладывают яйца. Как я уже говорил, это было одной из основных их и ключевых адаптаций. Амниоты научились откладывать яйца со скорлупой и потеряли связь с водной средой таким образом. Так вот, яйца невозможно откладывать в воду, их можно откладывать только на суше, причем в определенных условиях. Поэтому, если вы уходите жить в воду, то чтобы вам размножаться, вам, если вы хотите дальше откладывать яйца, вам придется каждый раз э, вылезать обратно на сушу и делать кладки. Это не очень удобно. Поэтому многие морские рептилии решили этот вопрос кардинально, просто начали рожать живых детенышей. Причем они это делали... Опа, как это неудобно. Они это делали с самого начала. Одни из самых... Э, древних форм изозавры уже были живородящими. И для ихтиозавров известно, известно живорождение по многим находкам, но недавно нашли даже для самых древних ихтиозавров рожающую самку и выяснили, что ихтиозавры, древние ихтиозавры рождали детенышей головой вперед. Для морских животных это не очень удобно. Все дело в том, что если вы под водой рождаете детеныша головой вперед, то он захлебнется, пока рождается. Вероятность этого велика. Поэтому... Обычно нормально морские животные рождают детенышей хвостом вперед, как, например, современные киты. А вот то, что древние теозавры рождали детенышей головой вперед, заставы, заставляет нас задуматься о том, а не, развилось, а не, раз, не развилось ли у них живорождение до того, как они стали водными. Возможно, их теозавры были живородящими еще на суше. На суше это не принципиально, И, э, наземным животным как раз вполне нормально рожать детенышей головой вперед. И, по всей видимости, не только ихтиозавры, но и другие формы уже изначально были живородящими, и просто живорождение для них было удобной при адаптации. То есть они с живорождением могли спокойно стать вторично водными и не заботиться о том, что им надо когда-то вылезать на сушу и рождать детенышей. Не так давно были сделаны находки живородящих плезиозавров и живородящих предков мозозавров, и даже таких форм, как танистрофеиды, диноцефалозавров, Это очень необычные для нашей рептилии, которые вели наполовину наземный, наполовину водный образ жизни, но при этом они были живородящими. Таким образом, фактически для всех ветвей морских рептилий Известны живородящие формы. И, скорее всего, все морские рептилии, кроме некоторых исключений, таких, как черепахи и, возможно, крокодилы морские, все остальные были живородящими. А еще один важный вопрос. Терморегуляция. Все мы привыкли, что рептилии хладнокровные, и им надо лежать на солнышке, чтобы нагреться, прежде чем начать хороший день. И так крокодилы или ящерицы принимают по утрам солнечные ванны, потом могут уже нормально куда-то брести в поисках пищи. Поэтому раньше... Исследователи прошлых веков предполагали, что и морские рептилии, видимо, делали примерно так же. Поэтому они были уверены, что морские рептилии вылезали на сушу с утра, чтобы погреться. Даже их теозавров рисовали лежащими на суше. Или что плезиозавры вылезали на сушу. Сейчас становится очевидным, что, скорее всего, это было не так. И что навряд ли морские рептилии, большая часть из них, по крайней мере, что навряд ли они могли вылезать на сушу. Это связано не только с тем, что они, скорее всего, были теплокровными, о чем я скажу дальше, но и с тем, что их конечности и их скелет были устроены таким образом, что нормально на сушу они вылезти не могли. Если плезиозавр вылезет на сушу, то он переломает себе ребра и ласты, и так на суше и останется. Не говоря уже о том, что плезиозавр не может поднять так вертикально шею. Поэтому если он будет вылезать на сушу, то у него вот его вся длинная шея будет э, елозить по песку и доставлять ему мучения. Так вот, для морских рептилий разными свидетельствами было показано то, что они на самом деле были, имели постоянную температуру тела и активный метаболизм. Одно из этих свидетельств это – это получено при изучении содержания тяжелого изотопа кислорода дельта 18 в, у ихтиозавров, плезиозавров и мозозавров. По этим изотопам можно установить примерно относительно температуру тела животного в расчете на то, какая была температура тела среды. Поэтому для них еще учитывали и тех рыб, которые жили вместе с ними. Понятно, что рыбы они изначально холоднокровные. И вот, относительно этих рыб получили результаты, что у, и у плезиозавров, и у хтиозавров, и у мазозавров была достаточно высокая температура тела, и они были теплокровными. Другое свидетельство было получено в прошлом году для плезиозавров. Когда изучали сечение их костей, оказалось, что плезиозавры могли достаточно быстро вырастать до взрослых размеров. В течение первого года жизни они вырастали практически наполовину взрослого размера. А это значит, что у них был активный метаболизм, потому что нормальная рептилия так быстро не растет. Она растет постепенно всю свою жизнь со своим медленным метаболизмом. Плезиозавры? Нет, они быстро вырастали. Вот это предки плезиозавров, нотозавры и пистозавры. У них есть так называемые кольца роста. И отметки, когда Роза тормаживала, и дальше он переходит на следующий этап. Вот, они появляются достаточно рано на костях. У плезиозавров первая такая отметка появляется уже поздно, уже когда животное достаточно крупное. Это нам и показывает о том, что они за первый год жизни достигали уже очень крупных размеров, а значит быстро росли. Другое свидетельство получено в этом году, и изучена структура их костей, васкуляризация. И э, по этим параметрам, по тому, как расположены и насколько густа сеть капилляров в костях, э, можно рассчитать, э, сравнивая с современными животными метаболизма состояния покоя. То есть как у них шел обмен веществ, когда они были в состоянии покоя. Так вот, для плезиозавров получены такие цифры, которые сопоставимы с птицами. И даже превышают цифры млекопитающих. Очевидно, что у них был очень активный метаболизм. Оно и понятно. Просто птицы... Они летают в воздухе, а плезиозавры летали под водой, но также летали. И поэтому они все время были в движении, были активными, и им нужен был этот быстрый метаболизм. Непонятно, почему исследователи в течение больше, чем 100 лет думали, что они были медлительными и холоднокровными. Хотя летали под водой. То есть, на самом деле... Для морских рептилий теплокровность связана с переходом в океан от прибрежных условий. То есть древние первые морские рептилии, когда они только появляются, они, скорее всего, были действительно с замедленным метаболизмом, холоднокровные, как и их предки. Но как только они выходят в открытое море, как только они начинают активно плавать, их теозавры начинают активно плавать при помощи своего хвостового плавника, плезиозавры при помощи своих хласт, им... Необходимо иметь быстрый метаболизм, соответственно, они становятся теплокровными. Ну и теперь давайте посмотрим, какие были морские рептилии, когда и как они становились вторично модными. Так. Первые были мезозавры. Они даже не мезозойские, они палеозойские, жили они в Перми. Вот в этом море, которое было наполовину в Южной Америке, наполовину в Африке. Мезозавры в целом еще имели такое примитивное строение, похоже на наземных животных. У них был длинный уплощенный хвост, они могли использовать задние конечности при передвижении, как я уже говорил, зубы у них были как сито, и они, видимо, охотились на всякий криль, пропуская его через свои зубы. Uh, у них был пахиастоз, про который я тоже уже говорил, и uh, мало того, недавно были найдены эмбрионы мезозавров, то есть они могли рожать живых детенышей. Первая попытка и сразу успех. Но при этом они исчезли. Исчезли они потому, что то место, где они выбрали, которое они выбрали для своей эволюции, оно было не очень удачным. Uh, Африка и Южная Америка рас раскололись. Uh, Та часть водоема, где они обитали, была в определенный момент отрезана от мирового океана и пересохла, и поэтому мезозавры вымерли, не оставив потомков. А... Другая группа, точнее даже две группы, два семейства, тангозавриды и клоудиозавриды, жили чуть позже мезозавров, но тоже еще не в мезозое, а в палеозое. Жили они в рифтах между Индией, Мадагаскаром и Африкой. Были они пресноводными. Как я вам уже показывал, до этого для этих э, животных на найдены гастролиты. То есть, чтобы м, плавать в воде, они проглатывали камни, чтобы не всплывать. Одни из них э, э, развили достаточно мощные задние лапы с перепонками, другие – длинный хвост. Тем не менее, они все еще похожи на таких примитивных ящериц. Но считается, что вот от таких форм, а именно от кладиозавра и близких ему форм, берут свое начало многие другие водные рептилии. Так, например, в начале Триаса появляются семейства Хубейзухиды, правильно сказать, потому что провинция Хубей, ну или Хупизухи. Смесь э, крокодила, черепахи, я не знаю кого. По хребту у них э, проходят э, костные щитки. Конечности у них преобразованы в ласты. Причем хубоизухиды первыми увеличили число пальцев в конечности. Их, и у них оно могло доходить до 8 штук. Вот здесь. Собственно, это конечность с 8 пальцами. У них был длинный хвост, тонкая морда. Питались они, по-видимому, всякими мехотелыми животными. И рыбы были достаточно небольшими и изучены до сих пор достаточно плохо. А близкие их родственники, ихтиозавры, тоже появляются одновременно с ними в начале Триаса. И первые ихтиозавры достаточно странные. Во-первых, есть две находки ихтиозавров из начала Триаса с маленькой головой, с маленькой головой короткой мордой, без зубов и длинным хвостом. По-видимому, они питались тоже какими-то мелкими рачками и вся всякой мелочью. И тем не менее, именно от форм подобных этим произошло потом многообразие ихтиозавров с длинными мордами и огромными зубами. В течение триасового периода Ихтиозавры увеличились в размерах, причем достаточно быстро они достигли крупных размеров. Уже в среднем триасе появились формы до 10 и даже более метров. И в конце триаса они достигли максимума более 20 метров в длину. И просуществовали до середины мелового периода, что были весьма успешными. А при этом повторю эту картинку. Раньше думали, что их теозавры выглядели так, что у них не было хвостового плавника, что они могли вылезать на сушу. Потом в Германии в начале прошлого века нашли отпечатки мягких тканей ихтиозавров продвинутых их теозавров оказалось что у них был хвостовой плавник был спиной плавник обратите внимание на забавную деталь часть спины у этой находки растрескалась и художник подумал что каждая трещина это отметина еще одного плавничка и нарисовал такую серию спинных плавников другой художник повторил за ним Но потом нашли хороших ихтиозавров не растресканных поняли что на самом деле они были нормальными дельфинообразными животными там же в германии нашли Нашли беременных самок ихтиозавров с большим количеством детенышей, поняли, что они рожали живых детенышей, были весьма прогрессивными. Ну а если я не стал вдаваться в детали, но выбрал некоторых ихтиозавров и других морских рептилий, которые мне просто нравятся, чтобы хоть какие-то примеры были конкретные. Один из таких, один из самых древних ихтиозавров, челхузавр из Китая. Как я уже говорил и показывал, он примечателен, он, он небольшой, не более полуметра в длину. Примечателен тем, что для них известны находки рожающих самых и рожали они головой вперед. И недавно было установлено, что у этих животных был половой диморфизм. То есть по этих ихтиозавров мы можем по их костям определить, самец или это или самка. У самцов конечности помощнее. И так было не только для ихтиозавров. То была примитивная форма начала триаса, а уже в середине триаса ихтиозавры достигли гигантских размеров. Более 10 метров. Здесь Талата Архон из Северной Америки. Вот там вы видите девушку с черепом этого ихтиозавра. Примечательны они тем, его назвали талатаархон заурафагис, что означает правитель морей, пожиратель ящеров. Зубы у них обладали режущей кромкой. Как я уже говорил, это показатель того, что животное могло охотиться на других животных, сопоставимых с собой по размеру, и было вообще главным хищником. И вот это животное, оно появилось достаточно быстро в эволюции хтиозавров. Только они зашли в воду, уже через несколько миллионов лет смогли породить крупные формы. Это интересно. А чуть позже, в середине триаса, появились самые большие хтиозавры. Вот это вот шестозавры сиконенсис, опять же, из Америки. Что забавно, вот эти формы беззубые. Беззубое животное, 23 метра в длину. Чем оно питалось, непонятно. Причем, по-видимому, они еще жили стаями, потому что есть находки массовых захоронений шестозавров, где лежат десятки скелетов. Вот такие необычные формы. А в ранней юре еще одна примечательная форма – темнодонтозавр, которая независимо опять приобрела зубы с режущей кромкой. И также занимала нишу главного хищника в морях ранней юры. А вот это, наверное, самый замечательный ихтиозавр и уринозавр он похож на москита, на комара. У него очень длинная морда. Причем верхняя челюсть значительно длиннее нижней, и глаза смотрят вперед. Есть подозрение, что этот ихтиозавр питался, как современная рыба-пила или марлин. Засовывал свою длинную, свою длинную морду в стаю рыб и мотал головой из стороны в сторону, нарезая добычу, а потом подъедал все, что там нарезал. Ну и еще один ихтиозавр который мне кажется интересным, платиптеригиус. Это уже позднемеловая форма. Платиптеригиусы существовали непосредственно перед вымиранием нехтиозавров. И они примечательны тем, что у них конечности обладают неимоверным числом фаланг, очень длинные пальцы, и число пальцев превышает 9 штук. Ну, переходим к другим рептилиям. Как я уже говорил, талатозавры ничем не примечательны, похожи на ящериц, жили в Триасе. Просуществовали достаточно долго, но быстро вымерли в середине Триаса. И остаются незаслуженно обделенными вниманием. В том числе и мы с вами их обделим своим вниманием и поедем дальше. Танистрофеиды. Танистрофеиды примечательны тем, что... Они тоже жили в трясе. Половину часть своей жизни, по-видимому, они проводили на суше, другую половину – в море. Их э, скелеты находят в морских отложениях, но есть подозрение, что э, их детеныши жили на суше, а потом взрослые животные уходили жить в море. А, ну и для танистрофеид, как я уже говорил, известны берем... находки беременных самок. А это значит, что они были живородящими. А... Одна из наиболее успешных и известных групп морских рептилий – Завроптериги. Завроптериги, как и все остальные, появились в начале Триасового периода и дали неимоверное разнообразие форм. Вот здесь показаны эти разные Завроптериги. Одни из самых... Примитивных и древних завроптерегий выглядели вот так. Это кихозавры. Их часто продают китайцы на всяких аукционных рынках. Это маленькие животные. Когда в аннотации вы, наверное, обратили внимание, что некоторые морские рептилии могли упоместиться поместиться на вашей ладони. В первую очередь я имел в виду вот таких тихозавров, которые были небольшими. Для кейхозавров установлен половой диморфизм. Мало того, что есть находки беременных самок, так еще и показано, что у самок были достаточно коротенькие и слабенькие передние конечности. В то время как у самцов они были такими бодибилдерами, у них были мощные передние конечности, расставленные в сторону э, ласты. В общем, это забавно. При том, что само животное некрупное. А, и... Близкие их родственники, натозавры, уже достигали достаточно крупных размеров, хотя их конечности еще сохраняют пальцы, и, возможно, они даже могли вылезать на берег, но, скорее всего, большую часть жизни они проводили в море, и до некоторых из них достигали длины 10 метров и были макрохищниками. Забавно то, что в этом году был описан родственник нотозавра полудидрака из Испании, у которого не было таких мощных зубов. У него были тонкие главидные зубы. И это означает, что полудидраку, по-видимому, мог питаться какими-то планктонными формами. Еще одни занимательные завроптериги – это плакодонты. Они как раз... Развили давище дробящие зубы. Вы обратите внимание на вот этот вот зуб. Это один зуб, который занимает большую часть неба в черепе плакодонта. С такими зубами можно спокойно есть э, любые э, ракушки. И плакодонты добились в этом деле большого успеха. Многообразие форм. Многие из них отрастили себе панцирь с различными шипами разную форму. Допустим, вот такой вот прямоугольный панцирь у генодуса. Очень необычные, но, как я уже говорил, они выбрали неудачный путь, потому что они были привязаны к объектам, к своей добыче, к двустворчатым моллюскам и ракообразным, и брахиоподам, которые жили на... Мелководье, соответственно, когда уровень океана упал, то плакодонты благополучно вымерли. А их родственники натозавры и пистозавры, которые жили в более глубоководных частях акватории, сохранились. И вот от этой ветви завроптеригии в конце триаса и начале Юры произошло огромное количество форм. Всем известные плезиозавры. Плезиозавров делят на две крупные группы – плеозавриды и плезиозавроиды. У плезиозавроидов длинная шея и маленькая голова, у большей их части. У плиозаврид огромная голова с мощными зубами и короткая шея. И это разделение произошло еще в триасовом периоде. Забавно то, что есть группа плезиозавроидов, поликотилиды, семейства поликотелиды, которая в меловом периоде попыталась стать похожими на плеозавров. Сделали себе длинную морду, большую голову и укоротили шею. И как раз они это сделали на тот момент, когда плеозавриды уже вымерли. Это самый древний плезиозавр, рейтикозавр. Я вам уже показывал сечение его костей. Именно на рейтикозавре удалось установить, что они достаточно быстро росли. Оказалось, что плезиозавры в отличие от других Завроптерегий, они приобрели целый ряд важных адаптаций, которые позволили им успешно распространиться, активно эволюционировать и занять огромное количество ниш в морях Мезозоя, в юрском и меловом периодах. И один из самых, на мой взгляд, интересных, Палеозаврус росикус, которые жили у нас здесь, в Европейской России. Есть находки даже в Подмосковье. Зубы с режущими кромками, трехгранные в сечении. Палеозаврус росикус мог достигать 10 метров в длину. Его скелет, точнее не весь скелет, а только череп и кончик морды, вы можете увидеть в Палеонтологическом музее на Теплом Стане. А другой замечательный палеозавр – корнозавр. Обратите внимание, три человека и вот эта челюсть коронозавра. Это был макрохищник, несомненно, с огромной головой, достаточно короткими ластами по сравнению с головой. Такой мог съесть все что угодно. Но не так давно с моим участием был описан такой вот плеозавр, Лусхан и Тиленсис. Этот плеозавр отрастил себе длинную морду и уменьшил зубы. То есть это плеозавр, который решил, что хватит уже есть себе подобных крупных животных, надо переключиться на что-то помельче, на каких-нибудь рыб и головоногих. Это забавно. Он это, он это сделал. Из плезиозавров, пример интересных плезиозавров, Арестонектес – самое шее, позвоночное животное за всю историю. 76 шейных позвонков. Шея составляет около 65 или 70% длины всего животного. Жил в меловом периоде, в конце мела. И его достаточно близкий родственник – Аристонектес и Мортурнерия, Два рода из семейства Аристонектин, я уже про них говорил. Это плезиозавры, родственники длинношей холосмозаврит, которые укоротили себе шею обратно и сделали из своих зубов сито, что позволило им питаться крилем. Переходим к следующей группе. Мазазавры – это ящерицы, которые в меловом периоде, когда вымерли теозавры и палеозавры уже угасали, решили, что освободилось достаточно места в морях, и можно его занять. И быстро из вот таких вот форм, похожих на варанов – превратились в рыбообразных форм и заняли вершины пищевых пирамид в морях. Причем некоторые из них достигли огромных размеров, 17 метров в длину с головой около 2 метров. А забавно, что, как и в случае с другими морскими рептилиями, в случае с мозазаврами, не так давно выяснилось, что они выглядели не так, как считалось раньше. Потому что мозазавров всегда отождествлялись с варанами и ящерицами. И на многих реконструкциях их рисовали с таким э, ящерицеобразным хвостом и перепонками между пальцами. Новые находки позволили нам пересмотреть взгляды на это. Так, сейчас стали обращать внимание, что на самом деле у многих мозазавров хвост изогнут вниз. И очевидно, был хвостовой плавник, как у их ихтиозавров. А, есть находки их чешуй. Есть находки их трахеи даже содержимого желудка, хотя непонятно, что там у них находится, но оно есть. Благодаря этим находкам удалось выяснить, что у мозазавров был хвостовой плавник. Что они плавали быстрее, чем считалось раньше. Вот, например, такая замечательная находка. Есть и отпечатки контуров плавников, и хвостового плавника. То есть мозазавры на самом деле были больше похожи на рыб, чем на ящериц. И то же самое касается морских крокодилов. Это еще одна группа рептилий, которая, как несложно догадаться, является близким родственником крокодилов. Вот здесь более-менее ветвь к современным крокодилам. И достаточно рано, еще в юрском периоде, от них ответвились морские крокодилы. Собственно, вся эта ветвь, все, все эти крокодилы, они в основном наземные, но часть из них стали водными и отрастили себе даже хвостовые плавники. Вот это скелет Метриоринхуса. А первые морские крокодилы, такие как Стениозавр, они выглядели примерно так же, как и обычные крокодилы, но уже жили в морях. А вот их потомки, они уже выглядели совсем не так. Некоторые из них стали макрохищниками, Завры, Они отрастили себе мощные зубы с, реж с режущими кромками. Это доказавр. Морда их укоротилась, они достигали огромных размеров, у них был хвостовой плавник, они быстро плавали. В общем, замечательные звери. Но мы двигаемся дальше, а то мы не успеем всех посмотреть. Есть еще одна группа морских рептилий, не очень замечательная и известная. Это клевоголовые. Клевоголовые ⁇ это родственники современных ящериц. Здесь изображена готерия, которая сейчас... Живет э, в Новой Зеландии. Е ее называют живым ископаемым часто. А вот ее юрские родственники, плеврозавры жили в море. У них был длинный хвост, которым они м -м, гребли. И питались они, по-видимому, рыбой. Но сильно чего-то еще о них сказать я затрудняюсь. Поэтому переходим к морским черепахам. Морские черепахи живут и сейчас. Поэтому, казалось бы, что интересного можно рассказать про морских черепах? Но на самом деле долгое время было непонятно, от кого произошли черепахи в целом, как они эволюционировали на ранних этапах. Но недавно, благодаря последним находкам, удалось выяснить, что одни из самых древних черепах уже были морскими. Притом они не полностью были покрыты панцирем, а одни из самых древних черепах вообще были без панциря. Это все находки из среднего триаса Китая. У них уже был клюв, но при этом еще сохранялись зубы. У... Таких форм, как адантохелис, был панцирь на брюхе, но не было панциря на спине. В общем, были они достаточно забавными. Но нормальные морские черепахи, какими мы их знаем сейчас, появились только в меловом периоде. И притом некоторые из них достигли сразу гигантских размеров. Так, например, Архилон в размахе ласт достигал трех метров. Он жил в меловом периоде. У него был такой... Клюв мощный, и он питался, по-видимому, всякими медузами, как и прочие современные черепахи. Ну, то есть архилон выглядел как просто морская черепаха, как любая современная морская черепаха, просто большая. Но были морские черепахи и позабавнее. Например, Алиэна Хелес, который так и назван, как, как инопланетянин. Посмотрите на его клюв, он как лопата. Что он таким клювом делал, сложно себе представить. Это находка из мелового периода Марокко. А вот это моя любимая морская черепаха, ацепахилон. Его клюв вытянулся в трубу, и, по-видимому, он этой трубой или воронкой затя... засасывал, затягивал каких-то рыб, медуз или еще что-то. Но очень странно, забавно, непонятно, как это животное вообще эволюционировало, чтобы получить такой клюв. От него известен только череп, больше ничего. Но, судя по размерам черепа, вы видите размер черепа с человеком, это была гигантская морская черепаха. Ну, обзор морских рептилий мы на этом закончили. Давайте еще раз вспомним, что их было много. Независимо, разные переходили к жизни в воде. Одними из первых были мезозавры. Достаточно успешные были черепахи, которые с самого своего появления уже были морскими, но потом вышли долгое время жили только на суше, и потом опять появились морские черепахи, которые живут до сих пор. Ихтиозавры, которые появились в Триасе, но вымерли в середине мела. Телатозавры, про которых я почти ничего не сказал. Завроптеригии, которые появились, как и ихтиозавры в Триасе, и просуществовали до конца мелового периода. Одни из самых успешных морских рептилий. Клювоголовые, которые в юрском периоде жили в море. А, Мазазавры... Родственники, точнее, они есть ящерицы, просто гигантские морские ящерицы. Ну и э, крокодилы, которые тоже несколько раз становились водными, и наиболее успешные водные крокодилы – это э, талатозухи, которые жили в юрском и начале мелового периодов. Вот такое вот удивительное путешествие морских рептилий. Спасибо. Спасибо, Николай.